всем привет дорогие друзья вы на канале samsung просто и в этом видео мы с вами будем учиться как поменять значки рабочего стола или значки приложений я говорю вот об этих значочках, как их изменить и поставить такие которые вам бы действительно нравились итак поехали Что нам, значит, для этого нужно? А для этого нам нужно на любом свободном месте нажать и держать на экране. Далее мы видим с вами темы, значочек, нажимаем на него. Он у нас приводит в Galaxy тем, где все темы есть, какие есть. Вообще их там куча всяких разных и платных и бесплатных. И нажимаем с вами на значки. Все, нажали на значочки. Здесь же все нужные значки. Мы нажимаем с вами вот так, минутку. Мы с вами нажимаем на топ. Здесь выбираем, допустим, все. Либо платное, либо бесплатное, либо вообще все. Но я в данном случае выберу бесплатное. Все, нахожу значочки, которые бы мне приглянулись. Ну какие? Ну давайте, допустим, как айфоновские сделаем. Так, на всякий случай, чтобы посмотреть. Нажимаем загрузить ожидаем нажимаем теперь применить еще раз применить все пошло применение данных значочков и сама она сейчас выключится и вот пожалуйста применились ко всем а, значочкам, которые были встроены да, другими словами а, системные значки. значки же других приложений остались нетронутыми. Но есть темы, где меняются вообще все значочки. Например, идем дальше. Смотрите, значки выбираем. Выбираем топ. Выбираем бесплатно. И находим значочки. Ну, есть вот такая вот тема. Сейчас я ее найду. Где-то я вчера вот она. Здесь берем загрузить, также нажимаем. Прогружается наша. наши значочки и далее применить и еще раз применить бац готово. и теперь изменились практически все значочки также и эти они стали видеть такие как будто в пузыриках. причем во всех значках которые будут у вас на вашем смартфоне для того чтобы вернуть как такие, которые у вас были. Опять идем в темы. Здесь нажимаем верхние три точечки. Мои материалы. И уже выбираем значки. И здесь ставим по умолчанию. Применить. Все. Готово.